Уважаемые друзья, коллеги, партнеры и гости нашего сегодняшнего мероприятия, приветствую всех. Меня зовут Макс Беличенко, я являюсь президентом компании «Квазар Технологи». Это транснациональная IT-корпорация, которая занимается разработкой инструментов для коммуникации, для общения, а также для автоматизации бизнес-процесса и привлечения трафика в наш бизнес. Собственно, та тема, по которой мы все сегодня с вами собрались. Друзья, быстро скажу предисловие, Да, чем я занимался, чтобы было понимание экспертного уровня экспертности, о чем мы сегодня будем говорить. Я постараюсь сегодня рассказывать очень, э, очень понятным, простым человеческим языком, да, поэтому рекомендую вам. Сегодня я сразу скажу, тема будет очень интересная, тема трафика. Я уже говорил, повторюсь, трафик нужен всем, тем, кто умеет привлекать трафик, тем, кто умеет привлекать трафик изначально успешны в абсолютно любом направлении, потому что есть догма в интернете – трафик – это деньги, понимаете? Буквально, прямо пропорционально. Поэтому сегодня мы будем говорить о трафике, сегодня мы будем показывать, как его привлекать. То есть не просто рассказывать, да, а прям по функционалу, показывать, как это все работает и объяснять, что зачем и для чего. Могу дать тысячу процентов гарантии, что все будут в восторге по итогу презентации. Более того, уверен, что вы ничего подобного никогда не видели, поэтому я рекомендую пригласить ваших знакомых, друзей, коллег, если вы с кем-то будете принимать решения или с кем-то работаете. работаете. Рекомендую пригласить э, на мероприятие сейчас, пока мы начинаем, да, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и уверяю вас, лучше, чем я, как главный разработчик сервиса, вряд ли кто-то расскажет. Да, вот. Повторяюсь, трафик нужен всем, и забегая вперед скажу, если кто-то приобретает инструмент по вашей рекомендации, даже если вы еще не стоите в партнерской программе, вы получаете реферальное вознаграждение 100 баксов да, сразу. Вот. Теперь давайте перейдем к сути. А, немножко я хотел сказать о себе, об уровне своей компетентности да, сразу, чтобы было понимание. Я занимаюсь бизнесом, несмотря на свой молодой возраст, очень давно. Я в бизнесе с 9 лет занимаюсь достаточно успешно, какими только направлениями у меня не были. 17 лет своей жизни я отдал профессионально профессии рекламист. По моему подчинению в собственности был крупный федеральный медиахолдинг, в состав которого входили газеты, журналы, радио, телевидение, наружная реклама, завод рекламно-производственной типографии полного цикла, студия печати, СММ-агентство и многое другое. Почему я все это рассказываю? По никаких понтов не набиваю, а говорю об уровне экспертности: да, что до 17 лет на земле мы продвигали в профессии рекламист, команда продвигала любые бизнесы. Мы знаем болячки абсолютно любого бизнеса, да, и вот 17 лет на земле, и 6 лет уже в онлайне мы. Делаем вот такие мега-инструменты крутые, которые дают результат не потом когда-нибудь, а здесь и сейчас. В этом и есть наша фишка, что все работает с трех кнопок, и результат дает здесь и сейчас. Поэтому, повторяюсь, если есть желание, можете кого-то пригласить, потому что будет сейчас очень интересно. Так, давайте я немного теории, буквально 5-7 минут теории выдам, потом перейдем уже к демонстрации, к практике. Да? Ну, первое, коллеги, то, что вы сегодня увидите... Фактически это э, ну, единственный инструмент, подобных инструментов в мире не существует. Вот. Вообще, кто такой телеграм-маркетолог? Вот сегодня то, что мы вам покажем, это и телеграм-маркетолог, и контент-менеджер, и администратор-модератор, и ваш продюсер, и команда Олд, прогревающая чаты в одном лице. То есть это сервис, который заменяет огромное количество, э, огромное количество высококлассных специалистов. Ну, и об, о каждом мы сегодня поговорим, но я бы хотел сказать о главном. Да, кто такой Телеграм-маркетолог? Телеграм-маркетолог – это человек, который продвигает вас в Телеграме, который знает, как привлекать трафик, как настроить там, чаты, инструменты и так далее. И мои слова очень легко проверить. Вы можете зайти на э, Авито, вбить вакансии да, и вбить Телеграм-маркетолог. И посмотреть, заработная плата Телеграм-маркетолога от, от 100 до 200 тысяч рублей в месяц, в среднем это 150-130 тысяч рублей стоимость телеграм-маркетолога. Приветствую множество пришедших. Располагайтесь, садитесь поудобнее, будет интересно. Так вот, 150, ну, в среднем 130-150 тысяч рублей в месяц зарплаты телеграм-маркетолога. Почему такая высокая зарплата у данного специалиста? Все очень просто. Чтобы стать телеграм-маркетологом, необходимо купить дорогостоящее программное обеспечение, программы, иными словами. Стоимость программ от 1000 долларов и выше. Я сразу скажу, у нас все значительно проще, значительно доступнее. Я вам просто рассказываю, как оно было до того, как на рынке появились мы. Да? Вот. Потом эту программу нужно скачать, научиться ей пользоваться, установить на компьютер. Каждый день ее необходимо запускать. Смотреть там эти аккаунты, какие валидные, какие невалидные, какие там в бане. В муте, в отлежке, перекладывать эти пачки, проверять их постоянно. Короче говоря, а еще нужно набить огромное количество опыта, шишек, попасть на большое количество мошенников, знать вот столько особенностей технических телеграмм, потому что телеграм это одна из самых сложных социальных сетей мира. Вот, и нейросетей, да, если быть точнее. Поэтому телеграмм маркетолог стоит вот так дорого. Теперь, коллеги, ну, у нас, повторяюсь, все значительно проще, у нас ничего скачивать не нужно, устанавливать не нужно. В плане изучения весь тот пласт знаний, который знает телеграм-маркетолог, изучать не нужно, потому что сервис работает на основе машинного обучения, искусственного алгоритма, искусственного интеллекта, прошу прощения, и ну, все значительно проще, все работает в три кнопки. Да? Теперь, коллеги, еще несколько теоретических моментов, чтобы сравнять наши знания, понимания, да, потому что кто-то более, более продвинутый, кто-то менее продвинутый в плане знаний по телеге. значит, хотел бы вести три понятия: трафик, парсинг и инвайтинг. Да. Первое: трафик: что это такое? Многие путают трафик с рекламой. Реклама это когда ты повесил там объявление, где-то баннер, да, в интернете или на улице. Ну, к примеру, там идешь по улице, висит объявление, там, плюшки от пампушки, всегда свежая выпечка. Хочешь кушать? Там 30 метров направо написано. Пошел искать. Так вот, когда увидел и пошел искать, это сработала реклама. Когда ты нашел, подошел, открыл дверь этой плюшки от пампушки и зашел туда, сработал трафик. То есть трафик – это входящие и выходящие люди из двери нашего с вами бизнеса. Да? Каким бывает трафик? Трафик бывает целевым, и нецелевые. На самом деле у него очень много подразновидностей. Там, э, господи, э, вылетело слово, органический трафик, неорганический, целевой, нецелевой. Но мы сегодня не будем это разгребать. Вот. Целевой трафик, значит, что такое нецелевой трафик? Пример нецелевого. Да? Все мы знаем подземные пешеходные переходы. Я каждый раз на презентации привожу этот пример. Яркий, понятный, ясный. Кто ходит в пешеходном переходе? Да? То есть там есть трафик людей, еще знаете, гаишники говорят, сегодня на дорогах загрушенный трафик, то есть это вот много машин. Понимаем, да, что это трафик теперь? Вот. Так вот не целевой трафик, вот если взять за пример подземный пешеходный переход, то кто там ходит? Там ходят все подряд. Люди разных национальностей, бедные, богатые, маленькие, взрослые, среднего возраста там, государственные служащие, муниципальные служащие, предприниматели, бизнесмены э, и так далее, да, музыканты, там, кто хочешь, в общем, найдешь, э, люди без определенного места жительства и так далее. Так вот, это не целевой трафик людей, да? что такое целевой трафик? Целевой трафик, люди, э, э, товарищи, повторяюсь, я сейчас пока вот эту всю э, рассказываю механику, да, и теорию, сейчас мы перейдем к практике и начнется волшебство одно за другим. Я буду показывать, вот так вот все будут рты открывать, 100% даю. Поэтому, повторяюсь, если есть, есть кого позвать на презентацию, пригласить, чтобы посмотрели, вот. рекомендую сделать это сейчас, потому что потом все равно вы это сделаете. Я уверен в этом. Итак, что такое целевой трафик? Целевой трафик – это, представьте, есть налоговая, в каждом городе есть здание налоговое. Да? Вот налоговая, кто туда идет? Какой трафик людей туда идет? Туда идут предприниматели в основном, да, то есть открыть предприятие, закрыть предприятие, сделать печать, сдать налоговую отчетность, там и так далее, и так далее и тому подобного. То есть туда идет целевой трафик людей, да, предпринимателей. То есть что такое трафик, мы с вами разобрались. Теперь еще два понятия, прежде чем мы начнем демонстрировать. Значит, первое понятие это парсинг. Парсинг это сбор целевой аудитории, то есть мы с вами будем сейчас добавлять людей в наши с вами чаты, не просто людей, а нам нужны матричники, значит пойдут матричники, нам нужны криптовалютчики, значит пойдут криптовалютчики, бизнесмены, пожалуйста, или у вас салон красоты там в Кемерово, пожалуйста, значит жители Кемера, женщины, да, то есть инструмент умеет находить целевую аудиторию, выявлять ее, собирать. Но пока давайте о теории. То есть парсинг – это сбор целевой аудитории для того, чтобы нам в дальнейшем начать добавлять этих людей в наши чаты и уже начинать с ними работать. Что такое инвайтинг? Инвайтинг – это сам процесс добавления. То есть парсинг – это сбор, собрали, дальше мы включаем инвайтинг. Инвайтинг – это добавление людей в наши чаты. То есть что такое трафик, мы с вами поняли. Что такое парсинг, инвайтинг, тоже понятно. Парсинг, сбор целевой аудитории, инвайтинг, добавление. Да? Итак, теперь, друзья, давайте перейдем, переходим уже к нашему с вами бизнесу. Смотрите, то, что я сейчас буду показывать и объяснять, это подходит для абсолютно каждого, абсолютно любого бизнеса. Как онлайн, матрицы, э, какие-то... Да, ну все, что хотите, криптовалютный бизнес, инфобизнес, там, партнерки, торговый, там, торговый бизнес, услуги какие-то, если у вас там массаж, еще что-то, то есть подходит абсолютно для, для всего. И нам с вами нужно, чтобы начать, нам с вами нужно выявить, выявить нашу с вами целевую аудиторию, да? кто является нашей целевой аудиторией и как нам их найти. Ну, к примеру, если мы занимаемся криптовалютой, давайте, да, я буду рассказывать на примере криптовалютного бизнеса, но, повторяюсь, также точно по той же самой схеме можно качать абсолютно любой бизнес, как земной, так и онлайн, так и услуги там, и так далее. Да? Причем качать мощно, получая буквально десятки и сотни тысяч людей. Я вам сейчас покажу это тоже в свои чаты здесь и сейчас, целевой аудитории потенциальных клиентов и партнеров. Так вот, прежде чем, чтобы нам найти нашу целевую аудиторию, нам нужно найти целевые чаты. Согласны? Чтобы собрать телеграм-ники людей, кому заведомо наш бизнес интересен или у нас товар, услуга. И после того, как мы собрали те целевые чаты, нам необходимо потом оттуда взять этих людей, собрать этих людей и добавить наши чаты. Итак, давайте начнем. Как собрать нам целевых людей, где нам найти чаты? Если я вам скажу, ну, вы знаете, вот ты занимаешься криптой, да, к примеру, или там матрицами, или там там саморазвитием, да, каким-то. Ну, вот открой свой Телеграм, пойди и пособирай чаты там <ringle> с твоей целевой аудиторией. А, ну, сколько ты найдешь? Ну, найдешь ты 10. Найдешь ты 10, да, 10 чатов. Ладно. А вы знаете, что в чате на 22 тысячи человек живых всего будет 2-3 тысячи? Что значит живых? Это тех, кто не просто целевой, да, а еще и тот, кто каждый день пользуется телеграмм, как мы с вами. Нам же не нужны те, кто один раз в месяц в телегу заходит, согласитесь? вот. Так вот, для того, чтобы... И когда вы найдете 10 чатов... Вы поймете, что это геморрой огромный. И скажете мне, Макс, знаешь-ка что? Пошел бы ты нафиг со своим сбором чатов и так далее. и Правильно сделайте. И у нас есть решение, коллеги. Волшебство начинается. Сейчас ушки навостряем и смотрим. Сейчас мы с вами найдем целевую аудиторию в несколько касаний. Буквально. Причем в неограниченных количествах. Да, для того, чтобы собрать целевую аудиторию то есть наших потенциальных клиентов и партнеров, нам с вами необходимо иметь всего один телеграм-ник нашего, нашего либо конкурента, либо представителя той бизнес-ниши, людей, из которой мы хотим собрать. Да? Повторяюсь, мы будем двигаться на примере крипто-темы. И вот я прошу сейчас, Ром, ты здесь включи, если можешь, камеру на секунду. Роман Воротягин, я его ник прошу взять. Вот вы увидите сейчас, что живой человек, да, Роман Воротягин. Благодарю, Ром. Я беру, с твоего позволения, твой телеграм-ник. Хорошо? Да, добро, тогда отключайся. Благодарю. Вот так. Демонстрирую экран, коллеги. Смотрите, значит, вот так вот. Давайте я удобненько все выставлю. Так, есть. Вот у нас Роман Воротягин. Он только что включался. Беру его телеграм-ник. На ваших глазах, да? Перехожу в инструмент. И отправляю боту... Телеграммник Романа Воротягина через собачку. Коллеги, и что мы получаем? Мы получаем весь список чатов, в которых состоит и когда-либо состоял Роман Воротягин с информацией о том, когда уступил тот или иной чат. А Роман Воротягин увлекается криптовалютным бизнесом. Если он увлекается криптовалютным бизнесом, значит... Здесь должны быть чаты с криптовалютчиками. Согласны? То есть, чтобы найти чаты с криптовалютчиками, нам понадобился всего один телеграмник представителя криптовалютного бизнеса. И давайте смотрим. Вот они, чаты Романа Воротягина. Пожалуйста, крипто радио, крипто сигнал, крипто босс, крипто прайд, крипто Снейк. Давайте ниже я опущу еще. Вот, пожалуйста, крипто World, крипто чат в 3, крипто инвест. То есть, Кучу чатов с криптоэнтузиастами мы только что с вами получили. Теперь нам осталось только собрать этих людей из этих чатов. Давайте перейдем в несколько чатов, посмотрим. Пожалуйста, вот крипторадио, причем, видите, да, я просматриваю чат без присоединения. Инструмент выдает ссылку не только на открытые чаты, но и на приватные, на закрытые чаты. Поэтому, если вы хотите собрать какой-то приватный чат, вам достаточно знать просто ник одного из людей, кто в нем состоит. Все отправить в этот бот, и вы получите среди всех ссылок на все чаты, да, также ссылочку на чат закрытый. Итак, вот у нас крипторадио. Давайте я сразу несколько, беру несколько ссылок на чаты. Прям на ваших глазах я все делаю. Давайте криптогайд. Тут у нас 311 участников. Давайте еще несколько возьмем. Криптобос, допустим. Ну и вот отсюда, вот снизу давайте возьмем, где мы находили. Вот, так. Crypto World. Вот, 889 участников. То есть, видите, да, сбор, поиск, э, поиск целевых чатов для дальнейшего сбора нашей с вами целевой аудитории у нас э, буквально сложился в несколько минут, да, там, ну, даже, даже меньше, чем в минуту. Я отправил в Telegram ник получил список чатов. Выбрал нужные чаты, пожалуйста, вуаля. Теперь, коллеги, что мы делаем? Мы с вами переходим в бота. А, давайте я покажу вам. Значит. Бот у нас умеет работать с бесконечным количеством целевых аудиторий, и бесконечным количеством чатов. Вот, значит, этот бот. Так, давайте покажу вам. Вот мои чаты. Да? Это список чатов, прикрепленных к моему личному кабинету в боте. Если вы увидите, на данный момент э, сервис работает с моими 43 чатами. То есть 43 чата он полностью автоматизирует, наливает туда людей э, и, собственно, выполняет автоматизацию продаж, отработку негатива там производит и так далее. Вот. Значит, также сервис умеет работать с бесконечным количеством аудиторий. Да? Давайте я вам объясню, что это такое. Вот видите, допустим, там аудитория у меня Сочи российской энергопрактики, там АЯС, криптоны, матрицы, да, и так далее. То есть это все равно, что представьте, на рабочем столе вашего компьютера у вас есть папочки с фотографиями, да, которые вы проименовали в определенном, то есть с определенными названиями. Допустим, да, там семья, поездки, путешествия, автомобили, природа, дача, там, рыбалка, охота, да. И у вас есть вот э, проименованные папки, в которые вы тематически складываете фотографии. Здесь то же самое. К примеру, вы занимаетесь одновременно бизнесом на земле, да, там в городе Новороссийске. Вам нужны жители Новороссийска, да. Вы занимаетесь, допустим, криптовалютной индустрией, продвигаете матрицы, еще и в инфобизе крутитесь, да, там обучение какое-то у вас. То есть вы можете сразу вести много чатов. И создавать, вести много аудитории И в какой надо чат отправлять ту или иную аудиторию. Понимаете, да? Очень удобно. Итак, сейчас мы с вами создадим аудиторию. Давайте я старую удалю. Которая вчера была на презентации. Мы сейчас с вами создадим на ваших глазах аудиторию. Пожалуйста, сегодня у нас... Какой день недели? Сегодня у нас вторник. Вот я на ваших глазах. Смотрите. Вторник. Вторник. Тест. Видим, да? Все, создали аудиторию. Значит, она у нас здесь появилась под номером 20, если вы видите. Вторник тест. Дальше что мы делаем? Если мы зайдем, допустим, в матрицы под номером 6, вот шестую кнопочку, мы увидим, что у нас здесь собрано значит, название аудитория матрицы, число пользователей собрано 10, тысяч, 10 400 человек, да, без малого. То есть, это люди, матричники, которых мы уже можем добавлять в наш бизнес, если нам нужны матричники. Да? Только что мы с вами создали тестовую аудиторию, называется «Вторник тест». Если мы нажмем на нее, мы увидим, что тут число пользователей пока еще ноль. И вот теперь мы будем собирать э, данную аудиторию из чатов, которые мы взяли. Да? То есть, хочу подвести итог, друзья. Что мы сделали? Мы взяли всего один телеграм представителя нужного нам рынка, да, Затем мы взяли, собрали чаты нужные. Сколько нам понадобилось времени, чтобы получить его чаты? В одну кнопку нажать, ну, мгновение, секунда нам понадобилась. Даже кнопку не нажимали, просто отправили телеграм-ник. Да? Дальше, чтобы нам выбрать чаты. Ну, я на ваших глазах выбрал, ну, сколько, ну, пусть полторы минуты, да, мне понадобилось выбрать чаты. Окей, хорошо, то есть секунда, там, полторы минуты, ну, полторы минуты в общем. Создать аудиторию. Просто дал название аудитории, отправил это еще там секунда, да, поэтому, вот, в общем, полторы минуты мы пока еще с вами потратили. Дальше, помните, я вам говорил про процессы парсинга и инвайтинга. Вот теперь мы начинаем тот самый сбор целевой аудитории из чатов целевых, которые мы нашли, да. Смотрите, насколько легко это работает, коллеги. Помните, я вам говорил, что есть парсинг и инвайтинг, да, то есть парсинг. Парсинг – это сбор целевой аудитории в нашем с вами случае. Считаем, сколько кнопок я буду нажимать, коллеги. Кнопочка 1 – парсер. Дальше кнопочка 2 – парсить. Дальше он говорит… выберите целевую... демонстрацию. А, да, благодарю. Давайте еще раз. Благодарю, Роман. Давайте вот считаем, сколько я кнопок нажимаю. Кнопка 1 – парсер. Кнопка 2 – парсить. А, так, теперь он говорит, выберите целевую аудиторию. Мы только что с вами создали воронка тест. Ой, вторник тест. да, Целевая аудитория под номером 20. Я выбираю. Это у нас третья кнопочка – Теперь он говорит, дайте мне ссылку на чаты, из которых будем собирать вашу целевую аудиторию. Я ему даю ссылочки на чаты, которые мы только что с вами собрали в один клик. Вот, пожалуйста, значит, отправляю. И он нам говорит, каких ты хочешь собрать людей, да, тех, кто был, то есть он, что сейчас он сделает? Он сейчас соберет всех, затем отсеет всех, кто является ботом или фейком оставит только живых, а потом из этих живых, которых он собрал, он оставит только тех, кто нам нужен, тех, кто был за последние сутки в сети, за последние трое суток или за последние семь суток. Таким образом, мы с вами получаем не просто живую целевую аудиторию, вернее, не просто целевую аудиторию, да, а мы получаем живую целевую аудиторию, максимально вовлеченную в наш бизнес из людей, которые являются нашими потенциальными клиентами и партнерами изначально, и которые каждый день пользуются телеграммом. То есть нам же именно такие нужны, понимаете? Причем парсинг парсит э, как, как с каналов, так и с чатов, так и с закрытых чатов, так и с чатов со скрытыми участниками. То есть у нас наши инструменты умеют работать как угодно, и все вот так вот несколько кнопок давайте я выбираю 7 дней это, это будет четвертая кнопочка если помните 3 я уже нажал и все они говорят, чаты отправлены на пальцы коллеги четыре кнопки полторы минуты времени и потом четыре кнопки все вы собрали аудиторию вам не нужен никакой телеграм-маркетолог там по стоимости 150 тысяч рублей в месяц до да, повторяюсь на авито вы можете зайти и мои слова проверить вот. теперь у нас что с вами получается После того, как мы отправили чаты на парсинг, давайте я пока буду рассказывать, сейчас подготовлю кое-что. После того, как мы отправили чаты на парсинг, мы, нам необходимо отправить... Так, секундочку. Нам, нам необходимо начать наливать людей, да, в конце концов. Вот, собственно, мы же все а, практически для этого здесь и собрались. Так вот, для того, чтобы начать наливать людей... Сейчас я вам покажу, как это делается, но прежде я бы хотел запустить еще одну функцию, о которой я расскажу в самом конце, но это очень мощная, очень крутая функция. Смотрите, на ваших глазах я ее тоже буду запускать. Называется она «Диалоги». Это прогрев чатов. Итак, сейчас я вот сюда вот сохраню. Так, мы берем ссылочку на чат, в котором мы сейчас находимся. Смотрите, как круто. Так, проиграть сценарий. Он говорит, дайте ссылку на чат, отправляю ему ссылку и он просит сценарий. Дальше я вам расскажу, что это такое. Вот я беру ему сценарий, отправляю. И все. И мы займемся дальше своими делами. Пускай работает. Помните, я говорил, то есть что мы сделали? Мы отдали боту, один телеграм-ник с нашей представителем нашей целевой аудитории. Затем мы создали аудиторию да, в один клик. И отправили за 4 кнопки в парсинг, в сбор людей, да? Теперь нам нужно, мы людей собрали, теперь нам нужно начать их добавлять в наши с вами чаты. Коллеги, смотрите, насколько легко, я вот копировал, подготовил уже чат, в который мы сейчас будем заливать людей, насколько легко добавляются люди в чаты, да. Так же легко, как и сбор целевой аудитории и парсинг. Считаем количество кнопок. Инвайтер, помните, я вам говорил, запоминайте, за да, парсинг и инвайтинг парсинг сбор людей, инвайтинг, добавление в наш чат. Вот я нажал инвайтинг, раз кнопочка. Дальше заказать инвайты два кнопочка. Дальше он говорит, какую целевую аудиторию будете наливать? Пока в наш вторник тест люди собираются, я выберу матрицы, давайте. Вот. Выбираю шестую, то есть матричников на мне, пожалуйста. Дальше он говорит, дай мне ссылку на чат, который будем производить инвайты. Я ему даю ссылку, он говорит, сколько человек ты хочешь добавить. Я говорю, хочу добавить 5000 человек. Все, я выбираю режим, три кнопки я нажал, три кнопки всего. Он говорит, вопрос в обработке, ожидайте оповещения в начале инвайтов. Все, вуаля, начались инвайты, ваш чат такой-то. Коллеги, для того, чтобы, а то есть кто-то платит огромные деньги за телеграмм-маркетологов, повторяюсь, по 130-150 по 150 тысяч рублей. Зачем? Теперь у вас есть TG-джампер. Вы можете самостоятельно разобраться с тем, как это работает. Поверьте, в нажатии трех или четырех кнопок это несложно. Вот. Что мы сделали? Мы отправили всего один телеграм представителя той или иной бизнес-ниши, получили список чатов с нашей целевой аудитории, отправили их на парсинг с помощью четырех кнопок. То есть на все про все мы затратили, ну, две минуты. И потом мы еще три кнопки нажали, отправили на инвайтинг, но это еще несколько минут потратили. Все! А теперь самая фишка, что сервис, он облачный, он работает с Телеграма, вы можете им пользоваться с телефона, с компьютера, с планшета, с ноутбука, да с чего угодно. С чего вы можете выйти в Телеграм? Вам ничего не надо скачивать, устанавливать, каждый день запускать. Вы один раз настроили и запустили в работу. Вы видели, сколько людей я указал при наборе? Он спросил, сколько я хочу добавить людей в свои чаты? Давайте я вам покажу, коллеги, а я прежде, я я прежде чем я открою и покажу, у меня, к вам, у меня к вам просьба, вы подумайте, а сколько людей в ваших чатах, да, там тысяча, пятьсот, десять тысяч человек и так далее, вот, а я вам покажу, вот только что мы отправили в заказ, вот, мы отправили 5 на пять 5 тысяч человек получения, да, что тут у нас есть? У нас тут есть вот такая вот статистика, мы можем посмотреть, то есть вот тут чат такой-то, добавлено пользователей 1350 человек, осталось добавить столько-то, целевая аудитория такая-то, статус в работе, давайте еще откроем, покажу. Вот тут добавлено 747 человек да? и так далее, пожалуйста, и пошла, вот, пошла работа, то есть сервис работает, тут добавлено 300 человек. И мы каждый день подключаем по новому чату. Давайте покажу. Вот тут 100, 118. И пошла работа. То есть теперь вы мне скажете, ладно, Макс, круто, хорошо, вообще бомба. Окей. Мы, то есть мы собрали аудиторию в два клика. Мы четыре кнопки нажали, чтобы заполучить эту базу данных с нашей аудитории, Потом три кнопки нажали, чтобы добавить людей в наш чат, все это облачно, круто, хорошо. Но откуда берутся десятки и сотни тысяч, о которых ты, Макс, заявляешь? Людей, потенциальных клиентов, партнеров, наших партнеров в наших чатах. Все очень просто, друзья. Математика. Считаем. В один чат за одни сутки добавляется 150 человек. То есть, если за сутки добавляется в чат 150 человек, каждый день то в течение 30 суток мы 150 умножаем на 30, получаем 4500 человек, потенциальных клиентов и партнеров. Мы получаем в один чат за один месяц. Верно? Если в один чат мы получаем 4500 человек, я вижу, коллеги, я вижу интересное мероприятие, интересное. Дайте, пожалуйста, жару в чате, где мы сейчас находимся. Поставьте плюсы, минусы, вообще, кому интересно, кому не интересно. Заодно я посмотрю, кто здесь живой и кто не пошел там не включил трансляцию и не пошел борщ варить я вот тоже поставлю плюсик вот. заранее благодарю потому что мне важно видеть что я работаю с живыми людьми потому что я стараюсь о сложном рассказать вам простым понятным языком да благодарю итак коллеги если в один чат в месяц добавляется 44 500 человек то в 10 чатов, в 10, добавляется уже 45 тысяч человек. В 20 чатов добавляется 90 тысяч человек. В 30 чатов добавляется 135 тысяч человек в месяц. Вот вам десятки и сотни тысяч, пожалуйста. И сейчас вы мне наверняка... И причем они все добавляются вот так по щелчку, нажатием трех кнопок. И вам не нужно каждый день ничего скачивать, устанавливать, запускать, смотреть. Вот этот вот весь геморрой, который есть у телеграм-маркетолога, от вас отпадает и отходит, потому что сервис работает на машинном обучении, на искусственном интеллекте, и он все делает сам за вас, он сам знает эти тайминги, лимиты и так далее, принимает решения. Ваше дело нажать три кнопки, да, вот, и сейчас вы мне скажете, ладно, Макс, хорошо, круто, действительно, десятки, сотни тысяч людей, действительно хорошо, очень легко э, собирать аудиторию, искать ее, да, с, с нашим инструментом, ну, буквально вы видели, я на ваших глазах там в три кнопки и полторы минуты времени сейчас соберу несколько тысяч человек целевой аудитории. Мы сейчас посмотрим, мы запустили на Парсинг, и сейчас чуть позднее посмотрим, сколько нам удалось собрать. Окей, и наливает он десятки и сотни тысяч человек, и ищет людей, и работает с трех кнопок. Ну, ты нам предлагаешь, говоришь, эти десятки и сотни тысяч человек в несколько чатов, я тут и одним чатом управлять не умею, да, а ты мне предлагаешь 5-10 чатов. И на это я хочу сказать, коллеги, во-первых, привожу вам пример, смотрите, сидит рыбак, вы, к примеру, выставьте себя на месте рыбака, да, с на пристани ловите рыбу э по одной штучке, да, рядом проходит рыболовецкий травм. Судно рыболовецкое, которое тянет за собой сети, сети рыболовных. Вот, вот этот джампер и вот эти все ваши чаты. Это вот как рыболовецкий трал с сетями, который этими сетями захватывает буквально десятки и сотни тысяч людей в вашей целевой аудитории, с которой вы уже начинаете работать. Понимаете? Вот. А, поэтому, а, если, а как управлять десятками чатов? Коллеги, все очень просто. Сервис, помимо того, что находит целевую аудиторию, добавляет ее в ваши чаты, он еще и управляет вашими чатами. Я сейчас вам все это покажу, но прежде хочу сказать, что сервис сам закроет ваши чаты на ночь и объявит, и объявит всем в чате, проинформирует, что, друзья, чат закрыт админами на ночь, всем спокойной ночи. В нужное вам время закроет. Ча, сервис сам откроет ваш чат и скажет «Всем привет, движняк начался, там чат открыт для новых побед, погнали». С вашим текстом, безусловно, и нужное вам время. Также сервис в автоматическом режиме удалит спам сообщения, чужую рекламную рассылку, ботов сторонних, порносодержащий контент, как фото, так и видеоматериалы, нецензурную лексику, то есть маты. Да? Таким образом, ленты ваших чатов... Чистые, стерильные, а фактически это работа целого администратора и модератора, который на секундочку стоит 18-20 тысяч рублей от 10 чатов ведения. Чтобы вы понимали, мы оплачивали специалисту 30 чатов за, за 30 чатов, по 1000 рублей за чат в месяц 30 тысяч рублей. Вот. А сервис в данный момент делает это все самостоятельно и делает это лучше любого специалиста, потому что... Человек может укакаться, уписиться, там еще что-то с ним, да, произойти, заболеть, не дай бог. А здесь человеческий фактор отсутствует. Здесь сервис работает как часики. Давайте я вам покажу, что еще умеет наш инструмент. Бум. Итак, переходим в бота. Тут у нас есть такой раздел, называется топ админ. Вот он, топ админ. Да, то есть, ну давайте пройдемся вообще, посмотрим. Есть мои аудитории. Давайте глянем, вот вторник тест, это аудитория, которую мы сегодня с вами создали. Вот, пожалуйста, пока мы с вами разговаривали, она, сервис уже собрал 5336 человек целевой аудитории для добавления их в ваши чаты. Пожалуйста, я нажал 4 кнопки на ваших глазах, да, помните, тут был 0 еще несколько минут назад. Вот. Значит, тут есть мои аудитории, есть чаты, да, повторяю, сервис умеет работать с бесконечным количеством чатов. Также тут есть инвайтер, это добавление людей в чат. Мы только что на ваших глазах заказали инвайты, парсер, это сбор целевой аудитории. Есть рассылщик в сервисе. Сервис умеет рассылать теперь сообщения в ЛС, все четко работает. Если кому-то нужны рассылки, пожалуйста, я думаю, тут много об этой функции рассказывать не надо. И есть функция топ админ. Это тот самый цифровой ваш личный администратор, о котором я вам говорил, да, который не просит кушать и работает значительно круче любого модератора и администратора, уверяю вас. Что он умеет делать? Помните, я говорил, закрывать и открывать чаты на ночь утром, да, пожалуйста, эта функция называется «Time Post». Он умеет делать, рассылать контент-план по заранее запланированному контент-плану, а это уже ваш цифровой контент-менеджер. Если Чтобы вы понимали, что такое контент-план. Сегодня у вас, к примеру, там старт продаж, завтра у вас какое-то мероприятие, послезавтра у вас обучение, потом у вас акция начинается, а потом просто совещание какое-то, и вам нужно каждый день оповещать об этом, да, публиковать посты в ваших чатах, группах, каналах. Сервис сам это сделает, вы просто ему скажите, вот эту публикацию хочу, чтобы ты опубликовал в понедельник в 19 часов вечера, да? вот эту публикацию хочу, чтобы ты опубликовал, допустим, во вторник в 10 утра, а вот эту в среду в 12 дня. И он все это сделает, причем он публикует грамотно, тут есть разбитый этот функционал на два, это таймпост и репост. То есть что он делает? Таймпост это залив публикации в запланированное время. Вы говорите, вот эти публикации в такие-то дни, в такое-то время хочу, чтобы ты опубликовал. Он заходит на канал. Давайте я вам сейчас покажу. Буквально вот в нашем с вами чате. А, пожалуйста. Вот закреп Вчерашнее наше мероприятие. 14 700. Вот, пожалуйста, 20 марта, видите, да? Вот тут вот, вот сверху написано 20 марта. Вот это вчерашняя запись нашего вчерашнего мероприятия. 14 700 просмотров. Благодаря чему такое количество просмотров? Объясняю. Сервис сначала выкладывает, то есть это все живые просмотры. Мы каждый день показываем, каждый день, то есть вот мы вчера выложили, и это на ваших глазах все накручивалось, то есть можете обратить внимание, да, там, понаходиться в наших чатах, и объясняют, куда берется. Значит, мы даем сервису на публикацию то или иной пост, он публикует в нужном нам канале, затем ставит в закреп, то есть это все в алгоритмы, Вписано. Затем организует репост данных публикаций по всем вашим чатам, с которыми работает сервис. И там также ставит в закреп. Таким образом, всех оповещаю. У нас очень большое сообщество, у нас сообщество больше 300 тысяч человек мы собрали меньше, чем за полгода, с нашим сервисом. Вот. Поэтому вот столько у нас просмотров. И более того, это еще и аналитик. Да? То есть, вы, кстати, также можете три кнопки. Главное, бери и мы пользуемся. И все, бери, пользуйся, здесь сейчас получай потенциальных клиентов партнеров. У вас вопрос, где взять партнеров и клиентов? Вот, пожалуйста, держите ответ сервиса «Тагеджанка». Решение для вас и для ваших коллег и партнеров. Пользуйтесь на здоровье, получайте результаты. Вот, значит, то есть фактически, и тут еще благодаря вот этим вот аналитике, да, просмотрам, мы можем проводить аналитику, какая публикация, как зашла. То есть на вот это там 14 тысяч просмотров, а на другой 3 тысячи просмотров. Ага, значит, такой контент не заходит. Значит, вот этот лучше, понимаете, да? То есть, это еще и аналитик в одном лице, очень удобная штуковина. вот Теперь, что у нас здесь есть еще с вами? Значит, у нас есть а, тайм-чат, репост, тайм-пост, это я все сказал, удаление системных сообщений. Это вот знаете, когда кто-то добавляется в чат, или выходит из него, или кто-то кого-то добавляет. Телеграм вот тут вот пишет э, в ленте, да? системное сообщение, такой-то добавил такого-то, или такой-то вступил в чат по ссылке приглашения, или такой-то удалился. Вот эти сообщения, представьте, когда у вас 10 чатов, а в 10 чатов это в сутки вы получаете в 10 чатов по полторы тысячи людей живых. Да? У нас их, я вам показывал, у нас их 40. Мы получаем в сутки больше половиной тысяч человек. Представьте. Сутки в наши чаты новые. Представьте, только чокнуться можно, какая цифра. Мы еще недавно сами об этом и мечтать не могли. Вот. Так вот, сервис умеет удалять эти системные сообщения. Да, когда представьте, в каждый чат по 150, их надо ручками же удалять, а 10 чатов это полторы тысячи системных сообщений. И когда он удаляет их сам, это очень приятно удобно, очень экономит время и греет душу, коллеги. Теперь, значит, антиспам, Как я уже сказал, сервис в автоматическом режиме, помимо всего прочего, удаляет все спам-сообщения, чужие рекламные рассылки, удаляет всех ботов, а также, а, а также удаляет сообщения с нецензурной лексикой и порно-содержащим контентом, как видео, так и фото. То есть он даже видео, да, порнуху видит, понимает, что там сиськи-письки, языки высунутые и так далее, и все это убирает. То есть очень умная штуковина на основе, еще раз повторюсь, на основе искусственного интеллекта создана. Сервис, вы говорите, ну хорошо, а мне же еще и упаковать надо эти чаты. Сервис теперь умеет и упаковывать за вас все чаты, хоть 100 чатов одновременно. Он, он при, приводит аватарки, приводит названия, приставит описание к чату, поставит закреп и так далее. Плюс есть функция вызова, очень удобная функция. Давайте я покажу, как она работает. Значит, вот буквально перед началом нашего мероприятия, и, кстати, некоторые из вас, уверен, зашли именно по той причине, что сработал этот функционал, видите, да, то есть я даю кратенький триггер с ссылочкой на новостной канал, и вот тут у нас открывается видео, да, и все, и он начинает публиковать и всех вызывать, видите, вот тут вот внизу есть, он дает по 5 ников. Так вот, когда он, он видит всех в чате, и когда он указывает ваш телеграм-ник, что происходит? Показываю. вас добавляют в чат. Так, секунду. Давайте вот на этом примере. Вот, вас добавляют в чат, и, вернее, вас отмечают в чате. вот видите, вот тут собачка горит. Вы когда нажимаете, горит собачка. Вы не сопустились, а собачка все равно горит. И вот когда вы нажмете на эту собачку, вас перенесет к сообщению. Видите? Таким образом сервис еще и вызывает. У вас старт продаж, прессейл, акция, там, мероприятие какое-то. Вам нужно быстро оперативно собрать людей, сообщить всех, всем. Пожалуйста, функция вызова работает для вас в ТГ-джампере без проблем. Значит, Но самое главное, вы скажете, ладно, хорошо. Значит, тогда понятно, Макс, сервис в автоматическом режиме находит нам целевую аудиторию, добавляет эту целевую аудиторию в наши чаты, мы получаем ее там десятками, сотнями тысяч, все круто, все классно, помимо этого он еще и управляет всеми чатами, упаковывает, там модерирует, администрирует. Вопрос, а как быть с людьми недовольными, которых мы добавили в наши чаты? Мы же их добавили без спроса, согласны? вот. И наверняка будут недовольны. Какова конверсия отписки и как быть с недовольными? Отвечаю на ваш вопрос, коллеги. Все очень просто. И здесь у нас тоже есть решение. Во-первых, давайте рассмотрим, почему люди недовольны, когда их добавляют в чат. Ну, первое, потому что чат может быть нецелевым. То есть, допустим, я криптоинвестор, меня добавили в какую-то матрицу. Естественно, я беситься буду. Согласны со мной? Вот. То есть, из-за того, что добавляют нецелевую аудиторию. Но здесь этот вопрос у нас решен, у нас максимально исключительно заливается целевая аудитория, а значит, человек, когда попадает в наш чат, он смотрит и говорит, вот блин, негодяй, и опять добавили, ну что тут монетка какая-то, ой, интересно. Ладно, не буду удаляться, будем посмотреть. У вас же наверняка, у каждого из вас так же было. Более того, когда человек добавляется в чат, Благодаря тому, что система в автоматическом режиме модерирует, администрирует чаты, в чате экологичная лента. Там нету сисик писек там матов, э, чужой рекламной рассылки и так далее. Человек видит это. Человек видит, что нет бардака. И у него появляется лояльность к вам, понимаете? Элемент доверия. Помимо всего прочего, почему люди нервничают, психуют и напрягаются, когда добавляют их в чаты? Да потому что они не получают ответа на вопрос «что за чат?» и «как я сюда попал?». И ответ этот они хотят получить, друзья, здесь и сейчас. понимаете? Никогда, то есть он даже спрашивать не хочет, он хочет сразу, как только он подумал, получить этот ответ. И вам никогда ни один ваш модератор и администратор не сможет так быстро и оперативно отвечать людям на эти вопросы «что за чат?» и «как он попал сюда?». Но у нас это решено. джампер умеет читать мысли и отвечать на эти вопросы. Буквально показываю вам, пожалуйста. Значит, у нас есть такая штука, раньше она называлась «Приветствие». Теперь она у нас называется «Инфонавигатор». И настроить его можно вообще как угодно. То есть, если раньше было только три кнопки, то теперь можно настроить на неограниченное количество кнопок, еще и играть этими кнопками, размещать их. И кнопки могут выдавать текст, а могут переводить э, вас в Telegram, вернее, могут переводить вас по какой-то ссылке. Да? Давайте я покажу вам на примере нашего чата, в котором мы сейчас находимся. Видите, давайте я открою вот так вот, чтобы мы прям видели. Смотрите, вот видите сообщение от Telegram-бота, да, от нашего. Telegram-джампер. И вот тут текст кратенький, такой TG-джампер, это десятки и сотни тысяч потенциальных клиентов и партнеров, твой чат здесь сейчас, теперь весь твой бизнес в твоем смартфоне, ну и так далее, да, знакомься с информацией ниже. То есть краткое описание чата, вот, дальше, а что за чат? Помните, я говорю: то есть человек, когда попадает, он заходит, такой смотрит сначала ленту, а потом он опускается вниз, и у него вот тут возникает вопрос, что за чат, когда он опустился вниз? И внизу у него сразу ответ на вопрос, что за чат. <смех> чат с лучшими, вот начали уже хлацать, пока не эти коллеги, <смех> хотя можете и клацать. Чат с лучшими в мире инструментами, там, та-та-та-та-та-та-та. И видео коротенькое, пожалуйста, объяснение. То есть все, человек получил ответ на вопрос, что за чат. Как я сюда попал? Пожалуйста, вероятно, тебя добавил кто-то из твоих друзей или коллег, решив, что тебе это будет интересно, потому что там, та-та-та-та-та-та-та. И тоже кратенькое видео. В чем обратите внимание, друзья, если я, вот мои ручки, я ничего не нажимаю. Сейчас текст вернется к главному, к короткому тексту. Для чего это сделано? Я за телефоном полез, давайте еще раз включу. Для чего это сделано? Представьте, я захожу с телефона, нажал на кнопку, развернулась вот такая портянка, да. Я прочитал, все окей, и ушел. Вот. А, я же не сверну ее, поэтому, а людям с телефона будет мешать в чате эта протяга, Поэтому она сворачивается самостоятельно к главному тексту. Вот, пожалуйста, как сейчас это произошло. Видите, да? Вот. А, то есть очень удобно. Помимо всего прочего, друзья, кто-нибудь зайдите в чат сейчас, класните какую-нибудь кнопочку, чтобы вы видели, что у меня руки здесь. Роман, если можешь, класть Вот, видите, сейчас открылось. А оно в чате, изменения произошли. То есть, когда кто-то нажимает на кнопку, и происходят эти изменения... Все видят эти изменения в чате и возникает, видите, вот клацают, мои ручки тут. И люди начинают видеть это перекладывание, и оно, сыгра... оно играет роль вовлегчения. То есть люди вовлекаются, начинают читать о вас, о вашем бизнесе. А это что значит? А это значит, что происходит то, чего мы с вами и добивались. Люди начали читать, изучать нашу информацию, которые попали к нам в чат. Дальше у нас есть еще две кнопочки – на самом деле их можно, повторяюсь, настроить как угодно. Одна кнопочка в ряду, пять в ряду. Там одна кнопочка на первом ряду, а во втором будет две кнопочки и так далее. Как угодно. Тут у меня еще две кнопочки. Это официальный чат. Она ведет, давайте я вот перейду любой другой. Официальный чат она ведет в наш с вами чат. Пожалуйста. И кнопочка спросить. Кнопочка спросить ведет ко мне в личку. В вот. вашем случае она может вести куда угодно. Ваш лендинг сайт. Ваш чат, ваш, вашу личку, в воронку продаж, да куда угодно, понимаете, на YouTube канал, ваш телеграм канал и так далее. То есть фактически эта система отрабатывает негатив и автоматизирует ваши продажи, переводя трафик, отвечает на вопросы людям и автоматизирует ваши продажи, переводя ваш трафик уже заинтересованных, теплых людей, у которых есть к вам вопросы, переводя к вам в личку. Это же очень удобно, согласитесь со мной, коллеги. Вот. Значит, теперь я хотел бы подвести итог да, всего нашего вот этого. Давайте, давайте так сначала. Подведу итог всего сказанного. То есть система умеет с двух кнопок, да, вернее, с одной кнопки, так скажем, в один клик находить целевую аудиторию и собирать ее. Чем бы ни занимались матрицы, криптовалюта там, инфобизнес, повторяюсь любой земной бизнес, разницы нет то есть в один клик система находит вашу целевую аудиторию исключительно вовлеченных, исключительно живых тех, кто каждый день пользуется телеграммом собирает этих людей в 4 кнопки, затем в три кнопки запускает, налив этой аудитории в ваши чаты, помимо всего прочего система умеет в автоматическом режиме работать с бесконечным количеством чатов, делая их ленту экологичными, отвечая в чатах на вопросы людям переводя заинтересованный трафик на вас, да, уже непосредственно, или куда вам необходимо, вот, э, модерировать в автоматическом режиме, администрировать чаты, закрывая, открывая их, э, взаимодействуя, коммуницируя с людьми, публиковать контент по заранее запланированному контент-плану, а это уже заменяет еще одного специалиста, мы уже обсудили, что, да, заменяет э, телеграм-маркетолога, заменяет контент-менеджера, да, и заменяет администратора. То есть контент менеджер это как раз тот, кто публикует контент, смотрит за правильностью, временем, правильным публикованием контента и так далее. Контент это важно. Вот. <coughs> То есть уже трех специалистов занимает, да, заменяет сервис. И наливает нам десятки и сотни тысяч людей с целевой аудитории в наши чаты здесь и сейчас также с трех кнопок. Вот такой крутой коллайдер. Теперь мы сейчас перейдем, коллеги, к новой функции. Еще одной функции, которую бы я вам хотел показать, как она работает. Прежде чем передам микрофон Роману Воротягину. Это мой партнер, прямой партнер по бизнесу, управляющий компанией Квазар Технологи. Мы сегодня, что-то я, может, о чем-то не рассказал. Сегодня так кратенько и немного времени потратили. Ну да ладно. Но прежде чем я... макс звук но прежде чем я вам расскажу о самой вкусной функции сервиса я бы хотел попросить вас в этом чате поставить свою оценку сервису там от 1 до 10 до да? видели ли вы такой набор функционала видели ли вы как вам вообще тема трафика как вам сервис насколько он там реализован давайте я тоже от себя поставлю да, я буду благодарен за обратную связь, коллеги, не просто так спрашиваю и прошу сказать, не стесняйтесь, спасибо большое, Виктор, не стесняйтесь, взаимодействуйте с нами, потому что я для вас работаю, я рассказываю вам очень сложные вещи простым, понятным, доступным языком, согласитесь, и я стараюсь, поэтому мне приятно всегда получать обратную связь, вот. а еще, знаете, что я хотел, запись будет, да, Светлана, запись будет, кстати, коллеги, можете задавать вопросы, только начинаю осваивать, но думаю, что больше 10. Да? Спасибо большое, Светлана. Да, запись будет. И еще, коллеги, главное, на что мы не обратили внимания в приветствии, да, вот в этом, в инфонавигаторе. Смотрите, я сейчас что-нибудь напишу в чате об вгд А приветствие это всегда внизу висит. Представляете, никому не мешает переписываться. Очень круто. Насчет блокирования, пишите вопросы, я отвечу в конце мероприятие, когда вопрос, на вопросы буду отвечать, отвечу на все вопросы. И еще один вариант использования инфонавигатора. Кстати, у нас есть чат с партнерами и пользователями сервиса. И вот тут, например, другой текст. Вы попали в технический чат. То есть тут конкретно автоматизация бизнес-процессов. Да? Вот, Допустим, объяснение, что за чат. И дальше у нас здесь работает техническая поддержка. То есть мы указали расписание работы технической поддержки в чате. У нас есть школа, бесплатная школа для тех, кто пользуется сервисом, на которую вы можете прийти, получить, она проходит два раза в неделю, получить рекомендации, спросить, вот как сейчас в прямом эфире, да, спросить там совета, получить рекомендации и уже, собственно, использовать сервис. То есть у нас вся инфраструктура обучения, мы берем буквально каждого за руку и доводим до результата, поэтому в этом плане у нас все уже... Ну, решено на высшем уровне тоже так. В сервисах всегда много вариантов, и их до конца года все не проверю. А если кто что-то знает на РФ номера, Сергей тут выдал по поводу РФ вариантов, поводу номеров. Сергей, пишите вопрос по РФ номера в чате пользовательском, но я и на этот вопрос тоже отвечу в конце мероприятия. Итак, коллеги, подходим к завершающей функции. Представьте то есть сервис умеет делать все фактически да, автоматизировать весь ваш бизнес. таких инструментов в мире нету это я вам могу сказать точно потому что мы перерыскали все и искали а как же реализовать нет то есть это все идеи из вот этой головы я являюсь главным разработчиком сервиса да, и все эти идеи воплощены на сегодняшний день на 10 с плюсом и они действительно рабочие все работает. да я вам собственно сейчас показал вот поэтому можете брать пользоваться на здоровье. Теперь главная тема, которую бы, я, которую бы я хотел закрыть, да, весь функционал э, и демонстрацию. Коллеги, знаете ли вы, что такое прогрев чатов? Так вот, прогрев чатов многие сетевики знают, некоторые не знают, инфобизнесмены, возможно, знают, не буду утверждать. Но прогрев чатов, давайте я расскажу. Это когда к вам идет трафик, да, в чат, вот, то есть вам идет трафик, все, окей. Затем вы публикуете контент, и помимо публикации контента, кто-то еще сидит и в вашем чате общается, да, о погоде, о ваших продуктах, компании, товаре, о вашем личном бренде. А что такое личный бренд, кстати? Личный бренд, это когда тебя знают, это твоя популярность, да, то есть, э, ну, у вас было такое, что вы сидите на ютубе, вконтакте еще где-то, вам кто-то выпадает, и вы, ну, в смысле, увидели кого-то, там сообщение пришло или ролик открылся, и вы говорите, о, да я его знаю, я вот уже он работает там-то, там-то, я его уже там много раз встречал и так далее. Это вот узнаваемость, тот самый личный бренд. Сервис ТГ Джампер дает вам личный бренд, наливая ваше сообщество кучу людей, которые каждый день вас видят, и ваш личный бренд как ракета выстреливает на космическом топливе, авиатопливе. Это я вам точно говорю по себе. Потому что я за полгода благодаря Джамперу вылез в международный топ, и если какие-то проекты там, ну, рынок узнает о том, что они откроются в ближайшее время, то благодаря сервису ТГ-Джампер нас везде приглашают, чтобы мы качали, раскачивали там и так далее и тому подобное, помогали как IT-компания в разработках. То есть рынок еще узнает, что такое появится, а мы уже знаем, когда вот только это в голове у админа появилось, потому что они звонят и говорят, ребята, давайте выручайте, спасайте, давайте надо и так далее. Вот что такое личный бренд. Я рекомендую каждому из вас а есть еще понятие прогрев, да, то есть, когда, я сказал уже, когда налился э, трафик в ваши чаты, и, и в ваших чатах э, уже есть люди, публикуется контент, но надо, чтобы кто-то общался о вас, представьте, еще кто-то общался бы о вас, о вашей компании, о вашем личном бренде, там, товаре, услуги, а лучше бы еще общался каждый день, да, с 9 утра до 10 вечера. И представьте, допустим, вы нашли 10 человек, команду, которая будет общаться о вас, о вашем продукте и так далее в чате. Да? То есть, когда идет общение подобное, что происходит? Происходит вовлечение людей. Я сейчас вам это покажу, докажу это. Вот. Вовлечение людей происходит раз. Повышается уровень доверия к вашему бизнесу два. Вот. И люди быстрее осваиваются вовлечения. Да? Это три. Вот. Так вот, э, в сервисе, а, и вот смотрите, 10 человек, допустим, если взять на такой прогресс. Сколько, ну, во-первых, сколько им платить? Давайте посчитаем, по 5000 рублей одному человеку, чтобы он месяц общался. Вопрос, вы будете месяц за 5000 рублей в чьем-то чате, сидеть и с утра до вечера, с 9 до 10 вечера, с 9 утра до 10 вечера говорить о его продукте, компании и так далее. Я очень сомневаюсь. Если будете, я вас приглашаю к нам на работу. Но я очень сомневаюсь, что вы будете. Так же, как и я не буду. Да? А если 10 человек и минимум по 5 тысяч посчитать, за которые даже мы с вами не пойдем это делать, да? то это уже 50 тысяч рублей получается затраты. Согласны со мной? Вот. А, ну, кого? Можно, конечно, набрать там школьников-тунеядцев всяких, которые это будут делать, и которые в одном слове на 5 букв 4 ошибки да, делают. Вот. Ну, так себе предложение. Так вот, не надо никого искать, не надо никого набирать. В процессе нашего с вами сегодняшнего мероприятия я включил функцию диалоги, помните, говорил вам о ней. Так, Юрий, я отвечу сейчас на все вопросы, когда закончу, Вижу, вы этот вопрос написали. Включил функцию диалоги и в чате началось общение. Посмотрите, вот крайнее сообщение, мы начинаем через 2 минуты, да? а вот пошли, пошло общение в чате. Это все сегодня, это вот только что мы с вами наговорили, наболтали в чате, пока сидим. Вот. Так вот, я вам хочу показать, это функция идеологии. Привет, слышал про сервис ТГДжампер, расскажите подробно, что он умеет делать. Смотрите, написал <coughs> Кирилл Горбунов. Да? Кириллу отвечает Владимир Пахомов. Видите, он прям отметил его сообщение, отвечает. Сервис помогает автоматизировать, потом этот Кирилл опять спрашивает, а это действительно эффективно? Тут Ярослав вмешался, подтверждают, это действительно эффективно, инструмент, та та та А сколько он стоит, стоит ли платить за него, подключается Иван. Э, так вот, вот эти люди, Кирилл Горбунов, Владимир Пахомов, Кирилл Горбунов, Ярослав Пономарев, Иван э, Гаврилов. Это все не люди, это все роботы. Этот ТГ Джампер общается с людьми в чате, проводя свою тему причем общается синонимизировано, рандомизировано. То есть это умная штуковина, которая умеет об одном и том же говорить разными фразами. Вот. И тут дальше включается Роман Воротягин. Мы сегодня его видели, познакомились да? вместе с этими аккаунтами. Включаемся мы. Вот. И дальше пошло, вот допустим, я видел. Вот, пожалуйста, один из наших партнеров отвечает на вопрос, да, сколько стоит чудо-сервис, вот, 300 долларов, вот, интересно, какие то есть, вместе с нами тут о нашем, то есть, вовлекаются люди, партнеры в наш разговор, живые уже, видите, и погнали. И получается, что идет общение, то есть, технические аккаунты спровоцировали общение в чате, и случилось то, о чем я вам говорил, то есть, Фактически произошло тот самый прогрев чатов, который он может делать без конца, на протяжении всего месяца. Вам достаточно запустить сервис единожды, и он будет работать весь месяц, как андронный коллайдер, бизнес-коллайдер, колотить, молотить и давать вам результат здесь и сейчас. Но неужели это не круто? Неужели вы знаете что-то подобное? Я очень сомневаюсь, потому что лично я облазил все и ничего подобного не нашел. Да? Коллеги, и теперь я хочу... Вот один из технических аккаунтов пишет, видите, не рассказывайте сказки, ТГ нереально продвигать без, без закупки рекламы. Ну, то есть тут заложен, заложен этот самый алгоритм переговора. То есть идут возражения, тут же отрабатываются они и так далее, и люди видят. Так вот я хочу подвести итог, коллеги, что такое ТГ-джампер. ТГ-джампер ⁇ это система, которая в автоматическом режиме находит вам целевую аудиторию. Добавляет эту целевую аудиторию в ваши чаты. Причем не просто целевую аудиторию, а максимально вовлеченную, живую. Тех, кому действительно интересен ваш бизнес. Тех, кому кто каждый день пользуется телеграммом. Вот. Работает все это, находит и добавляет он буквально с трех кнопок. Настраивается один раз хоть на месяц вперед. Вы больше к нему не подходите. Его не надо скачивать, устанавливать, запускать каждый день и так далее. Помимо этого он автоматизирует продажи. Модерирует, администрирует ваши чаты, там удаляет спам, прогревает ваши чаты по заранее запланированному сценарию, да, публикует весь ваш контент и многое-многое другое, да, то есть отвечает там, работает с негативом, отвечает на вопросы в чатах: что за чат, как он сюда попал, переводит трафик, автоматизируя продажи. Вообще, то есть, ну, это огромный коллайдер, который выполняет задачи целой команды высококлассных специалистов. А теперь давайте посчитаем, сколько он экономит. Я уже сейчас заканчиваю, коллеги. Все очень просто. В принципе, самое важное, я сказал, сколько он экономит. Телеграм-маркетолог стоит 150 тысяч в среднем у нас. Ну, пусть 130 будет. Давайте срезаем еще минус 100 тысяч, 30 тысяч рублей. Вы такого телеграм-маркетолога нигде никогда не найдете. Давайте 30 тысяч. Хорошо, школьника то нашли. Окей, поехали дальше. 30 тысяч есть, уже экономит месяц. Дальше. Контент-менеджер. Я вам скажу, на 40 чатов контент-менеджеру, лично мы в компании Квазар Technology платили заработную плату в месяц 80 тысяч рублей. Ольга у нас работала. Вот. Значит, теперь мы не платим ничего, потому что сервис заменяет лучшего контент-менеджера, и мы вообще не заморачиваемся, экономим. Но давайте опять же не 80, а давайте 25 возьмем, да? 30 и 25 – это уже 55. Давайте еще возьмем администратора, да? То есть а нам же нужен администратор, который будет администрировать, модерировать эти чаты. Вот. Сколько стоит администратор? Ну давайте еще 20 тысяч. Вот я вам скажу, что на 10, на 10 чатов модератор-администратор стоит 18 тысяч рублей в месяц. Ну, давайте возьмем 20 тысяч, да, там, округлим. То есть было 25, 30, это уже 55, плюс еще 20, это 75. И бригада ОП из 10 человек, хотя он может хоть от имени 100 аккаунтов общаться в вашем чате без проблем. По 5 тысяч рублей мы считали, это еще полтос, да, это 125 тысяч рублей в месяц вам экономит сервис по самым-самым минимальным раскладам, да, где-то мы посрезали прям грубо, жестко. Кто знает цены, кто ведет бизнес, тот знает, если 125 тысяч рублей в месяц он экономит, то получается в год он экономит вам полтора миллиона рублей, самый минимум, а там больше, поверьте, до двух с половиной, до трех миллионов он экономит. И это деньги, которые если вы раньше тратили на бизнес и сейчас затрачиваете, то вы можете их сэкономить, там, лучше свои жилищные условия, купив новую машину, я не знаю, там, шмотки, в конце концов, пойти накупить или детям на обучение дать. Да? Вот. А если вы до сих пор не вкладывали такие средства в свой бизнес, потому что у вас их нету, или там не было возможности, или вы там не доросли до этого, или еще по какой-то причине. То самое время начать, потому что теперь вы можете сэкономить, потому что у вас теперь есть эго-джампер. Вот и все. Коллеги, я хочу, знаете, еще такое добавить Итак, друзья, пока Максим перезагружается, хочу тоже такой маленький итог подвести, подвести нашего мероприятия. Вот вы сегодня узнали потрясающую, я считаю, информацию, и вы понимаете, те, кто сталкивался с, подобными, с подобным направлением, что это реально вне конкуренции на мировом рынке. У каждого человека есть два основных ресурса, самый большой невосполнимый ресурс ⁇ это время. Благодаря этому инструменту вы экономите свое время, и, как Максим отметил, вы экономите свои деньги. Причем в очень хорошем размере, если мы возьмем за год, сколько нам экономит сервис, то на эти деньги... Деньги можем купить машину. Те люди, которые не применяли данные, не вовлекались в такой функционал и ведение такого бизнеса, у вас сейчас есть возможность не тратить эти деньги, а купив просто всего лишь наш инструмент, наш сервис. А мы не являемся конкурентом ни для кого. Мы привлекательны для всего онлайн и оффлайн пространства. Вы начинаете, как я уже Виша отмечал, экономить свое время, свои деньги и самое главное, свой бизнес выводить на, другую, на другой этап, на другой уровень развития. Также у нас, друзья, есть возможность, помимо того, что, опять же, это инструмент в ваших руках для создания вашего собственного бизнеса. но Помимо всех этих возможностей, вы можете также с нами зарабатывать. Есть люди, которые говорят, да, мне очень нравится, я хочу купить, но тогда допустим, сегодня нет 300 долларов на покупку данного сервиса. Друзья мои, три продажи по вашей рекомендации вам принесут эти 300 долларов. То есть за одну продажу у нас есть реферальное одноуровневое вознаграждение, где за личные рекомендации. То есть за продажи по вашей рекомендации мы выплачиваем 100 долларов с одной лицензии. Поэтому 10 продаж по вашей рекомендации принесут вам 1000 долларов. Деньги с нами можно зарабатывать. Кстати говоря, некоторые люди зарабатывают с нами больше, даже чем они, чем в основных своих компаниях. Но опять же хочу отметить то, что мы являемся всего лишь инструментом в руках для продвижения вашего бизнеса, потому что мы говорим о вашем трафике, о вашем Роман, бизнесе. вы закончите, я, я вам микрофон пока отдам с радостью. Вы закончите. Просто я объявляю, что я тут, я вернулся. Окей. Вот. Поэтому, друзья мои, вы сегодня узнали потрясающую информацию. Сейчас те люди, которые заинтересовались, мы можем после презентации продолжить общение уже в личности те люди, которые думают, думайте, ну, знаете, что трафик и автоматизация на сегодняшний день в нашем современном мире нужны всем, поэтому долго не думайте, вот, всем, всех благодарю за то, что вы посетили нашу презентацию, и, наверное, я все-таки передаю уже слово Максиму, Максим. Максим да, так, кстати, вы кстати вы... говоря, подождите секундочку, я не сделал, наверное, самого главного за а, тот... Промежуток времени, который я говорил, я хочу поблагодарить Максима за этот уникальный, потрясающий инструмент. Не только Максима, но и всю его команду, потому что в разработку данной технологии было вложено достаточно много э, средств и времени. Э, и на сегодняшний день мы получили, благодаря работе целой команде вот этот потрясающий инструмент, который автоматизирует все бизнес-процессы в Телеграме. Максим. Я благодарю. Я хочу сказать больше, что над сервисом работало порядка... Больше 150 человек на протяжении года, и это люди, которые не спали год, не ели, буквально попадали даже в реанимацию, некоторые с переутомлением по два раза в месяц. В общем, работали очень много, и сервис действительно очень большой и крутой. И в завершении нашего сегодняшнего мероприятия я хотел бы сказать напутственные слова, приведя еще один пример. Да? Есть, давайте еще раз подведем итог мысли, которую я вел. То есть сервис умеет в автоматическом режиме модерировать, администрировать, автоматизировать, находить целевую аудиторию, добавлять целевую аудиторию, работать с негативом, автоматизировать продажи, публиковать контент, делать ленту всеми чатами одновременно делая наших чатов экологичными отвечая людям на вопросы что за чат, как он сюда скажите, а как меня слышно? что-то у меня телеграмм Там... ты, ты плывешь прерывается жестко да, я понял. Ладно. Прогревать умеют наши чаты. Да, и то есть это фактически андронный коллайдер для абсолютно любого бизнеса, который действительно работает с трех кнопок, который может справиться абсолютно любой. Кстати, насчет справиться, хочу сказать, что сервисом управлять э, сможет каждый, потому что самый младший наш пользователь, самому младшему нашему пользователю 9 лет, самый преклонный возраст нашего пользователя 8 -10. 54 года женщина продвигает матрицы из Ростова, учитель русского языка и литературы. вот И у нас есть простые, понятные инструкции. Давайте я вам покажу. Вот, кстати, видите, функция диалоги в чате таком-то закончилась. Он мне объявил. Все, значит, удаляем. То есть то, что я вам рассказывал. Вот общались, да, аккаунты. <к� -к� -к> то есть он еще и объявляет. Вся статистика есть внутренняя. Но сейчас насчет обучения, да. Вопрос, а вдруг у меня не получится, а вдруг я не смогу, да я никогда не пользовался, до да, технических навыков и знаний нету. Друзья, для того, чтобы пользоваться сервисом, не нужны технические навыки и знания. Значит, достаточно просто перейти в раздел «Для меня». Здесь у нас есть кнопочка «Инструкции». Здесь у нас 8 этапов. Это обзор, подготовка чата. Аккаунты, сбор целевой аудитории, парсинг, инвайтинг, топ-админ и рассылщик. То есть все, что я вам сегодня показал глобально в сервисе. Значит, все инструкции простые, понятные, тут есть у нас текстовая инструкция и есть ссылочка на YouTube. Все по шагам, просто выполняете, повторяете и получаете результат. Каждому, каждому пункту буквально один-две странички максимум. То есть, все сухо, просто текстом по делу. Да? Повторил, если что-то непонятно, посмотрел видео, есть видеоролики, пожалуйста, они дублируются. Вот я сейчас нажал, пожалуйста, открывается. Давайте, у меня что-то с интернетом, не буду его пере, перегружать. Вот они, видеоролики с инструкциями. Значит, то есть, все просто понятно, все обучение имеется. Так, секундочку, почему-то не закрывается, ладно. Помимо обучения у нас есть еще мероприятие, да, то есть, пожалуйста, есть мероприятие, где вы можете ознакомиться с информацией о том, что у нас два раза в неделю проходят технические школы где, о которой вы можете прийти, задать вопрос, получить рекомендации, спросить совета, где так же, как и я сейчас с вами, находится руководитель службы технической поддержки Андромир Андреев, который помогает, разбирается, и вы в онлайн режиме получите ответ на вопрос, рекомендацию, а если вообще ничего не будет понятно, то продемонстрируйте экран, и вам скажут, на какие кнопочки нажать и запустить, то есть вы гарантированно их запустите. Помимо всего прочего, у нас есть еще чат с пользователями сервиса, пожалуйста, где находятся люди вот идет общение мы всем помогаем со всеми разбираемся недовольных у нас нету видите то есть лайки там огни там и так далее все круто то есть э, мы всех берем за руку буквально и доводим до результата поэтому если вы переживаете что у вас что-то не получится или там не получится настроить то зря переживаете все это можно с легкостью сделать Теперь, коллеги, хотел бы ответить на ваши вопросы. Значит, мне в личку написали, сколько стоит инструмент, задают вопрос. Отвечаю, инструмент, цена инструмента 300 долларов. Значит, на сегодняшний день мы, у нас еще осталось две лицензии. Ну, давайте так скажем, тем, кто позвонит, тем, кто напишет нам сегодня и забронирует лицензию, вы еще можете по акции, сегодня крайний день работы акции, акция действует. У нас в акцию что включено? То есть включено безлимитное использование сервиса. То есть цена на сервис 300 долларов. Что хочу отметить, в три раза доступнее рынка, потому что те самые сложные сервисы, программы для вот этих вот телеграм-маркетологов дорогих, они на рынке стоят от 1000 долларов. да Здесь вы за 300 долларов можете получить вот такой весь функционал, годовую лицензию вот с таким функционалом. Полным, безлимитным, то есть вы можете подключать сколько угодно чатов, сколько угодно целевых аудиторий, продвигать свой бизнес, еще и бизнес Васи, Пети, Кати, еще и зарабатывать на продвижении других людей. Вот. И я считаю, что это шикарное предложение по такой цене, потому что ничего подобного не просто нет на рынке, а еще и э, с таким ценообразованием, э, ну, с таким сладким ценообразованием. Поэтому те, кто напишет нам сегодня... Куда писать, я сейчас прям публикую э, информацию в чате, секундочку. Тут будет написано, что осталось 7 лицензий, но ну, не смотрите на это, это вчерашняя инфа. Их осталось 2, повторяюсь, те, кто напишет сегодня, забронирует, мы продадим э, лицензии вам по акции. Здесь внизу, вот я отправил сейчас публикацию, здесь внизу написано личка, ЛИД-6, это моя личка, пишите мне. Я отвечу вам на все вопросы, дам рекомендацию, как настроить под ваш бизнес все это дело, да, и собственно, чтобы вы получали результат. Теперь смотрите, касаемо ответов на вопросы, которые были сегодня в чате. Давайте я пролистаю быстренько. Также отвечу. Так, значит, запись сегодняшнего мероприятия будет во всех наших чатах и на всех наших платформах. Так, э, цена 300 долларов в год, это, повторяюсь, без лимит, поэтому рекомендую обратить внимание и сегодня написать. Завтра уже акция работать не будет. Так, запись будет, ответил на вопрос, как насчет блокирования. Степан, значит, как, как попасть на школу? Отлично, отвечаю на вопрос. <как> значит, э, насчет блокирования. Ваш основной аккаунт никак не будет заблокирован, на эту тему даже не переживайте потому что ваш аккаунт не используется ни в каких процессах, от слова совсем, то есть там полная безопасность. Насчет блокирования чатов, у нас сервис работает, я не буду раскрывать все, все тонкости и наши корпоративные тайны, да, как работает сервис, потому что благодаря этому мы лучшие в мире. Вот. У каждого фокусника должен быть свой секрет. Да? Вот. Но скажу, что блокировки чатов у нас также нету. Поэтому тут можете не переживать. Вот. Ну, а аккаунты, с которыми работает сервис, технические аккаунты. да, То есть сразу хочу сказать, что все сервисы подобные работают с техническими аккаунтами и выполняют от имени технических аккаунтов. То есть где их брать, как их загружать в систему. Это мы все рассказываем на обучении. Сейчас, вот. секундочку, коллеги. .夆.♪. Это мы все рассказываем на обучении, поэтому... Там в инструкциях все есть, тут все просто, не переживайте. Но ваш аккаунт и ваши чаты заблокированы не будут. Как попасть на школу? На школу можно попасть только в том случае, если вы уже являетесь собственником сервиса tg Джанпер». Как только вы приобрели сервис «ТГ Джанпер», вам отправляется инструкция с рекомендациями, что делать. Далее, где изучать инструкции, как, что, быть там. Но там она на самом деле небольшая, из нескольких пунктов, поэтому все просто. И также вы до вас добавляют в чат с пользователями сервиса, я вам сегодня его показывал, в нем и проходит тех школа. Находясь в этом чате, вы в любой день всегда можете подключиться к любой тех школы и поучаствовать в ней. Так, я надумал, беру кому писать, пишите мне, ниже я уже дал информацию, э, в закреп повесил сообщение, то есть, повторяюсь, если сегодня забронируете или будете приобретать, то сегодня мы откроем, открываем акцию для всех, несмотря на то, что две лицензии осталось, завтра уже будет инструмент дорожать, это во-первых, а во-вторых, полного функционала не будет, и функционал будет ограниченный, то есть лимитированный. Если хотите функцию диалоги для прогрева чата, это будет стоить дополнительных денег, да, то есть базовый инвайтинг, парсинг, сбор целевой аудитории, там минимальный топ-админ для управления чатов, он будет, но дальше это будет все дополнительно. Аки, расходный материал, расскажи, как часто банятся. Юр, благодарю за вопрос, отвечаю. Значит, во-первых, правильно очень говорить, что Аки, технические аккаунты, о которых я говорил, это является расходным материалом. Значит, банятся они, частота их бана зависит от вообще очень многих факторов. Как, ну, к примеру, да, как он, так, смотрю, сколько людей у нас сейчас находится здесь, от многих факторов зависит. То есть, к примеру, насколько качественный аккаунт это купил у продавца. Действительно ли они у него отлежены столько, сколько надо. Сразу хочу сказать, что сейчас у нас появится наш магазин аккаунтов, мы его уже в боте реализовали, сейчас аккаунты на отлежке буквально через две недели у нас появятся свои аккаунты поэтому аккаунты технически также будут загружаться с одной кнопки Значит, если аккаунты куплены у нормального поставщика то э, аккаунты работают у меня аккаунты некоторые работают с января месяца прошлого года год уже то есть они крутятся вообще в среднем по 6-12 раз некоторые у меня уже 20-25 раз крутятся поэтому у нас вероятность бана аккаунтов, она минимальная на данный момент, и ну, я не могу сказать, я тебе могу сказать, себестоимость инвайта выходит где-то 15-25 копеек, это правда. Вот. А сколько они крутятся, то есть они, чтобы все понимали, они могут после каждого использования уйти либо в мут, либо в бан, либо в отлежку. Да? Вот. Давайте я вам покажу. Здесь, кстати, вся эта система также автоматизирована, и вы можете не заморачиваться. Сервис сам, то есть, да, это сделано для обычного пользователя, чтобы вы не заморачивались. Сервис сам э, этими аккаунтами управляют. Вот у него тут свободные, в отлежке, в муте, в бане. Там отлежка три дня, мут это от суток до 3 до трех. Бан, если забанился, то уже все, он ушел. Там, то есть, вся статистика есть полностью по каждому из пунктов, да? Вот, поэтому отвечаю на вопрос еще раз аккаунты Юр аккаунты используются по много раз вот, и тут ну, в баны практически не уходят если аккаунты качественные так давайте продолжаю сейчас мы ответы на вопросы быстренько добьем так так так так так что как попасть на те школу так есть угу. так есть я тоже осваиваю инструмент но уже могу сказать что надо один раз пройти по инструкциям понять вот роза допустим пишет это реально наш пользователь партнер пожалуйста из казахстана партнер пожалуйста то есть смайлики класс да ну давайте я вам покажу смайлики хорошие эмоции то есть освоить можно инструмент абсолютно каждому действительно хороший инструмент шикарный ничего лучше ничего лучше на рынке нету так дальше у нас так, Макс, ты завис. Ну, бывает, что-то с интернетом происходит. Так, лично я начал использовать «Ярослав, благодарю». Так, запись будет, как я уже сказал. Макс, скажи на дополнительно покупать аккаунты. Сколько стоит э, купить аккаунты? Ну, смотрите, аккаунты стоят. Да, это дополнительные расходные материалы. Аккаунты, то есть я повторюсь, все сервисы, которые работают с социальными сетями или мессенджерами, неважно, ВКонтакте, Инстаграм, Ватсап, Телеграм, да, там и так далее, они работают от имени технических аккаунтов. И их необходимо закупать, это те самые расходные материалы. Я скажу так, что в среднем на чат э, в первый месяц выходят расходы 2 2,2500 на один чат по аккаунтам, но на второй месяц половина этих аккаунтов остается и уже нужно докупить там на полсуммы, на 1000, там на 1200. Вот. Как они уходят в бан, я уже сказал, с какой вероятностью. У нас система работает так, что очень минимальное количество банов и при этом себестоимость одного инвайта составляет там 15-25 копеек. Итак, коллеги, я закончил отвечать на вопросы. Если у вас есть вопросы, которые хотите задать голосом, пожалуйста, готовы предоставить микрофон. Буквально давайте два человека, если есть. Вот. Если нет, то я буду говорить завершающие слова. Так, отлично. Тогда буду говорить завершающие слова. Значит, коллеги, сейчас, буквально секундочку. Макс. Да, вечер. Да, Гуля, слушала. Я Привет. хочу сказать только слова благодарности за то, что вы придумали, создали такой комбайн, такой агрегатор, который я раньше нигде не видела, не слышала. На самом деле, пушка бомба. Спасибо. Спасибо, Гуля, благодарю вас. Итак, коллеги, спасибо большое. От души мы для этого в том числе работаем, потому что для нас это очень важно. Коллеги, значит, смотрите, первое, напоминаю, да, сейчас акция у нас сегодня заканчивается, осталось две лицензии, но тем, кто напишет сегодня, кому писать, как писать, мы в чате объявили, в чате в закрепе есть информация, можете писать мне, лит 6, лить нижнее подчеркивание 6, давайте я вам продемонстрирую, опять же, экран, да, где, какая информация, вот, пожалуйста, вот эта публикация, и вот здесь внизу, мой телеграм-ник, на него нажимаете, переходите. Вот. Значит, итог, подводим итог, друзья. Что такое TG-джампер? TG-джампер – это андронный коллайдер для управления именно вашим бизнесом. Для налива в ваш бизнес целевой аудитории в размере десятки и сотни тысяч людей здесь сейчас, которые работают в трех кнопах, которые сам находит целевую аудиторию, сам наливает ее в ваши чаты, умеет работать с бесконечным количеством целевых аудиторий и бесконечным количеством чатов автоматизирует э, всю работу в чате, то есть администрирует, модерирует, автоматизирует продажи, публикует контент, делает ленту ваших чатов чистыми, удаляет чужие спам-рассылки, чужие спам-сообщения, нецензурную лексику, порносодержащий контент, а также прогревает ваши чаты, заменяет целую команду высококлассных специалистов и экономит вам цифры с шести нулями. Буквально в вашем бизнесе, которые теперь вы можете потратить иначе, распорядиться этими деньгами. А самое главное, экономит ваше время, потому что время – это самый ценный ресурс у нас с вами, который есть. Да? Еще я хочу привести пример, коллеги. Давайте крайняя аллегория. Вот можно... Рукой копать можно, согласитесь? Можно копать телефоном, там, электронной сигаретой, в конце концов. Но копать будет неудобно. Ложкой копать можно, согласно. Гораздо удобнее и проще копать лопатой. Потому что лопата – это инструмент для возделывания земли, да? Так вот, мы с вами живем в век э, высоких технологий, в 21 веке, когда все самое, э, то, что нам показывали, да, там фантастику какую-то, стало реальностью в фильмах, то, что мы еще там видели даже 5 лет назад, все это реальность стало, все. И сегодня происходит третья промышленная револю, революция, буквально. Первая революция была, когда человек начал, освоил ручной труд. Вторая революция случилась, когда э, мы э, создали конвейер, а сегодня третья цифровая революция, автоматизация бизнеса, оцифровка. Вот, и э, инструментом для продвижения бизнеса, вот как лопата, да, для скапывания земли, или, скажем, даже экскаватор, как на одной из презентаций привели пример. Вот, ТГ – это экскаватор для возделывания вашего бизнес-поля в вашем бизнесе, да? И я... Искренне призываю каждого из вас пользоваться сервисами автоматизации, инструментами автоматизации. Почему? Ну, во-первых, потому что все ими давно пользуются. И знаете, многие часто говорят, а вот дядька, у него там все получается, он в сети там 3-5 лет. А я уже 10 лет, и у меня нету таких результатов. В чем секрет? Я вам скажу, в чем секрет. Во-первых, он встает рано и делает больше. Но это исправить можно, согласитесь. Второе, у него опыта больше. Опыт делает наживное. А третье, самое главное, в чем секрет, он пользуется вот такими инструментами. Благодаря чему он увеличивает объемы продаж, объемы входящего трафика, автоматизирует весь свой бизнес, экономя время. Вот. И не тратит нервы на целую команду людей, которые, потому что теперь это все делают роботы. Вот. И я заклинаю вас, сколько вы денег потеряли на разных компаниях, скамах, хайпах там каких-то, да, плохих хайпах потому что хайп это неплохо не вообще, есть и хорошие, да вот. и сколько вы денег потеряли, да порадуйте вы уже в конце концов свой бизнес, тем более есть возможность, да, по акции сегодня это сделать, и получаете вы результат спокойно, экологично, развивая э, свой бизнес в Телеграме а Телеграм трафик на сегодняшний день является одним из самых востребованных трафиков. поэтому, коллеги Пользуйтесь инструментами компании «Квазар Технологи». Настоятельно рекомендую. С вами сегодня был Макс Белеченко и команда «Квазар Технологи». Мне было очень приятно работать сегодня с вами. Я благодарю каждого из вас за то, что вы уделили время и посетили наше мероприятие. Пришли, послушали об инструменте. «Предупрежден, значит, вооружен» если вы сегодня не станете пользователем сервиса, то завтра, когда им станут ваши партнеры, то, то завтра, когда вы увидите ваших партнеров, пользующихся сервисом, я уверен, что вы тоже примкнете к рядам наших пользователей, потому что мы сегодня на рынке лучшие, мы каждый день это доказываем, показываем. Вот. Более того, мы каждому помогаем и доводим за руки. А сейчас наша презентация подошла к своему логическому завершению – мы с вами встретимся завтра, потому что презентации мы проводим ежедневно в 19.00, в будние дни с понедельника по пятницу. Еще раз благодарю вас за то, что вы уделили время на сегодняшнее мероприятие, придя. Запись сегодняшнего мероприятия будет опубликована на всех наших платформах. А я говорю вам до скорых встреч и заранее благодарю за теплые отзывы в нашем чате после данного мероприятия, если вам понравилась презентация. До скорых встреч, друзья!